Любимое стихотворение. Книга из серии ⁇ Мой CD-плеер ⁇ С этой необычной книжечкой ребенок сможет не только почитать стишки, но также послушать их, используя специальный CD-плеер. В книжке собраны стихи известных авторов ⁇ Агни Барто, Степанова, Берестова, Карганова. Для того, чтобы послушать стишок, нужно выбрать диск, ставить его в плеер. И нажать на кнопочку. Все стихи озвучены профессиональными авторами. Повторное нажатие на кнопочку воспроизводит следующий стих. Мячик, наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мячик. На каждом диске собрано около 10 стихов. Всего в книжке 4 диска. Рано-рано, утречка, вышла мама-уточка поучить утя. <связь> уж она их очень учит. Вы плывите, утя-кучи, плавно влят. Хоть сыночек не вели, не вели, мама трусить. Нажав на кнопку стоп, можно остановить воспроизведение стежка. Кораблик. За мной и просит меня. Прокази, капитан! Приятным дополнением будет то, что CD-плеер легко извлекается из книжки и его можно взять с собой.